Приветствую зрители и подписчики моего канала, с вами Вена. Мы продолжаем прохождение, или точнее торговлю в Монтенблейде в Арбанде огневым мечом. Просто непрекращающаяся торговля у меня, торговые дела, потому что ну просто надо разбогатеть как-то, а как это сделать как можно быстрее при этом без вреда местным жителям, это конечно же торговля. Она здесь приносит просто какие-то баснословные деньги, причем довольно в краткие сроки, можно разбогатеть очень быстро. Единственный минус у меня, конечно, очень маленькая логистика. Надо больше логистики качать. Я в следующий раз, когда уровень повыше, я думаю, прокачаю логистику. Кстати, совсем мало осталось опыта <coughs> до этого. Надо с кем-то лишь повоевать мне, и я уже повышу логистику. Ну, давайте пока в Акерман направляемся, потому что там у меня есть дела. Крымское ханство и войско запорожское заключили мир. Ну хорошо. Хорошо, очень хорошо. Потому что я смотрю, запорожскому войску совсем что-то плохо стало. Их атакуют и атакуют постоянно. Просто задница полная. Так, продаю здесь вяленое мясо. Продаю также специи. Просто по каким-то великолепным ценам. Ну, еще можно изделия из кожи, в принципе, продать. Так, краски тоже отдаем. Этот тоже отдаем. У нас остаются только самые такие дорогие товары, в принципе. Так что надо посмотреть, что здесь можно купить. И где можно продать, кстати, хорошо. Сейчас мы это узнаем. Так, соль, где мне интересно, продать можно нормально. Соль можно продать в вильно по хорошей цене. Аж получается 130 за штуку. Вильно, да? Я запомнил. Давайте покупаем. Еще давайте растительное масло тогда. Еще и сыр здесь дешевый, да и хлеб дешевый. Можно взять все вот эти товары. Все равно они потом пойдут в дело. Так, ну водка здесь дорогущая, шерсть дорогущая, оливки тоже дорогие. Ну, похоже, это все. Можно еще разве что бархат взять. И то, правда, в этом смысла особого нет, потому что он очень дорогой здесь. Так, ну ладно, поехали тогда на север. Пока что в крепости Измаил. Так, может, что-то тоже тут закуплю я. Какой-нибудь товар. Например, соль. Еще соли побольше. Еще изделия из кожи. А в размен могу отдать вам, соответственно, порох. Так. О, да, тут, тут сыр еще дорогой причем, да? Очень даже неплохо. Ну и все. Поедем сейчас дальше на север. Так. Ну и изделие из кожи, конечно, я закуплю. Все, поехали. Сохранюсь я и давайте с кем-нибудь подеремся, кого бы здесь найти, таких, кого бы можно было бы догнать, потому что тут это сложновато сделать довольно-таки, татарские налички, блин, можно было их поймать, ну ладно, идите с миром, ублюдки. Так, ну что, кто тут хочет повоевать со мной? Разведчики, идите сюда, не хотят они воевать, там вот какие-то еще разведчики, но их тоже сильно мало, поэтому догнать невозможно. А, мне в, по-моему, Вильне было написано, да, наехать. Вильна, вот он. Далековато, но причем, правда, через землю противника поеду, так что наверняка с кем-то да повоюю. Должен, по крайней мере. Но хотя никого нету. Никто не хочет воевать. Никаких бомжей я не вижу. Так что мы просто идем в Вильна. Спокойно доезжаем до города. <клёх> начинаем здесь торговать солью. Соль просто по гигантской цене уходит. Масла нет, тоже это не нет. Специи можно еще было бы продать. Специи тоже уходят, соответственно, с молотка у нас. Еще соль у меня. Е ⁇ краны бабай. Сколько у меня соли? Вот это я прям хорошо подзаработал очень быстро. Деньжат. жат. Ну, порох нет, конечно же. Ну, соль я, наверное, всю даже продам, потому что там ну, что-то прям тут какие-то деньги огромные, даже несмотря на то, что... Даже несмотря на то, что вроде как... Она все равно не сильно большая цена, но она достаточно хорошая. Так, полотно беру. Беру еще пивко, давайте у вас. Виноград. О, виноград. Виноград дешевле некуда. Просто деш... дешевле некуда. Дешевый-предешевый виноград. Так, в кабачок, может быть, заглянуть? Ну, я бы мог, конечно, драться просто с местным драчуном, но... Это может практически бесконечно продолжаться, поэтому я этого делать не буду. Ну персонажей я пока тоже брать не буду, вот которые у меня тут есть всякие интересненькие. Я пока этого делать не буду. Так, давайте я сохранюсь а, и попробую все-таки найти, кто бы подраться хотел бы. Хватит уже от меня убегать, идите сюда кто-нибудь. Вообще никто не хочет драться, да? Вот фуражиры. Ну я их догоню уже точно, идите сюда. Сдавайся или умри. Атаковать конным. Пускай большая часть армии стоит, ждет. Конница за мной. Основная армия стоит, ждет, соответственно. Там очень много стрелков у них все равно. Там у них и драгуны, и короче солдаты. Так, минус еще один. Так, держите здесь позицию. Еще один. Да ладно, как я не попал. -то. Так. -с. Еще один готов. не нанесено 79 урона, это кому я нанес -то? Даже не написали. А как я промахнулся-то? Твою мать. Придется все самому делать, как обычно. Это смешно. <смех> на уровень-то повысил все равно. Ладно, бросайтесь на врага, убивайте их. Настороже один с и погиб. Клад и гусара два зато и захватил. Плюс повысил уровень. Такс. Ну что, давайте-ка я повышаю себе интеллект, я так понимаю, да, мне надо? Для логистики. Да, мне надо интеллект. Добавляем интеллект, да. Повышается у меня, получается, еще плюс логистика. Плюс я могу еще так кого-то здесь взять или убеждение повысить себе. Ну, я думаю, что, конечно, мы повысим себе убеждение, потому что содержание пленных и так тридцатка. Это очень много, сильно много. Обучение, кстати, можно повысить. А давайте хотя обучение. Получается, на 16 у меня повышение идет опыта за день. Это хорошо. Ну, и двуручное оружие можно вкачнуть. Такс. У нас теперь еще можно больше товара накидать. Шесть еще отдельных новых появилось. Ячейчик. Ну, значит, едем тогда в Смоленск пока. Смоленск. У меня еще тут есть почтальоны, насколько помню. Да, надо еще почтальоны будет выполнить. Но это попозже. Так. -с. Приехали мы в Смоленск. И что я здесь вижу? Я вижу, что что-то как-то тут не, не очень-то и хорошо все продается. Цены далеко неприятные не лицеприятные, разве что изделия из кожи только нормально уходят, ну и в принципе более-менее инструменты. Более-менее вот именно. Ну, растительное масло еще можно продать и все. А купить взамен ну тут особо ничего, тут все как-то очень дорого уходит. Ну давайте узнаем здешние цены, посмотрим. Такс, здешние цены. Водку купить и продать в Акермане далеко, в Киеве продать растительное масло далеко. Все очень далеко почему-то куда-то надо ехать. И цены далеко не супер крутые, поэтому... Разве что купим, давайте, ковяленое мясо, потому что оно... можно его продать вполне по хорошей цене куда-нибудь в другое место и соотвести. Почему-то он, правда, об этом не пишет. Ну, ладно, мне надо ехать дальше на север, мне надо доехать до Москвы, я хочу еще деньги вложить в свой депозит, уже будет там 150 тысяч, получается. Так, здесь у нас уходит по столько денег уже. Вот, виноград здесь прям вообще идет на ура, я смотрю. Да, еще и хлеб, причем можно тоже продать. По большей части. Ну а что мы взамен можем вас взять? Взамен, ну, можно, в принципе, меха купить. И шерсть. И все. Такс. Продаем дальше тогда полотно. А, еще, конечно, виноград. Винограду наешьтесь там как следует. Угу. Ну и все, до свидания. Вот у нас Рязань. Так, нет, в Рязань едем. В Рязань, а потом в Москву. Завернем. Так, пиво. О, вот тут пиво любит. Пивовары. Так, о, сколько стоит тут растительное масло, кстати. Да, цена просто невероятно огромная. Как и сыры тоже очень цена большая. Ну, вот вяленое мясо не очень идет тут. Рыба тоже как бы более-менее, ну, так себе. Ну и все пока. Мы здесь больше ничего не будем продавать. Купить. Вот можно мед где-нибудь купить поблизости, сюда привезти и продать. Потому что тут видно, что мед прям стоит очень больших денег. Так, а мед, по-моему, есть. Нет, здесь нет меда. Здесь есть шерсть и масло очень много. Ну и, конечно, порох, как же без него. Так, а что мы можем продать? Вяленое мясо нет. В Москве все есть, поэтому в Москву, видимо, привозить особо ничего не стоит. Тут только именно покупать. Так, ну давайте мы сейчас займемся покупкой, да? Знаем, что, какие цены, где, потом положим в депозит какие-то деньги. Так, в Барчисарая водка пойдет по 178 аж сверху. У а вас за коле 129. Так, тю, Тюклина, Кёнигсберг. Водку, значит, надо купить. И надо меха купить, я понял. И вести куда-то на юг. Водку и меха. Ну давайте вот меха купили, вот купили водку. Ну, конечно, масло. Масло надо купить тоже, как можно больше. И шерсть тоже. Все, теперь у меня инвентарь стал побольше, и я еще могу больше сюда вещей накидывать. Вообще жесть какая-то. Так, заходим давайте-ка в центр города, купеческая гильдия, забираю свой депозит и вкладываю еще больше денег. Уже получается 172 тысячи у меня депозита. Офигеть, сколько бабла. Так, ну едем на юг, на юга подаемся. Дальше будем заниматься этими делами. Так, персонаж у нас что, кстати, качается там потихоньку, да? Качаются и также люди у нас, а у меня нет денег, окей, на прокачку. Так, Курск, держим путь на Курск. Курс на Курск. Так, что тут у нас в Курске? Ну, можно продать, в принципе, немножко пороху. Плюс, конечно, можно продать масло. Масло это да, масло здесь люди, видимо, прям обожают. Ну, или, точнее, у них, как обычно, голод в городе. Поэтому у них все пойдет в хорошо, ну, кроме вяленого мяса. Вяленого мяса, они, видимо, нажрались уже как следует. Так, ну все, я продал масло. Водку, конечно, продавать не будем. Люди там тоже, видимо, водочкой злоупотребляют. Поэтому цена здесь не сильно высокая. Ну и все, можно ехать в другие города. Погнали в сторону Изюмской крепости. Хотя, а, ну да, тут никого нет. Все сейчас воюют, похоже, поэтому никого в городах нету. Интересно, а у Васильев есть в городе или он всегда сидит в, своем, в своей крепости? Так, у тебя есть, кстати, задание для меня? Нет никаких поручений. Ну тогда до свидания, я иду на рынок. А, на рынке что у нас? Что люди больше всего любят? Ну они любят больше всего порох нюхать. Так. А, взамен что у вас есть? Есть железо, специи, в принципе, дешевые. Ну блин, на в принципе, недорогая, можно взять ее. Давайте это все возьмем. Я еще продам вам дополнительно порох. И еще здесь порох продадим. Все, хватит, пожалуй, продавать пороху. Едем дальше в Черкасск. Черкасы. Так, слушайте, а вот это интересно. Иди-ка сюда, товарищ. Кто это у нас? Михаил Володоевский, по-моему, уже получал от меня по щам. Что он в этих землях забыл? Рад снова видеть тебя, персик. Ну что же, в прошлый раз ты оказался сильнее. Поглядим, что будет дальше. Я не повторяю дважды. Так и будь, защищайся. Блин, а мы, оказывается, на него напали, да? Вот это да. Небольшой лохотрон получился. Потому что у него-то войск, в принципе, -то немало. У него кавалерия неплохая, по-моему. А, не, у него все очень плохое. Но он, в принципе, может все равно победить из-за своей численности. Так, ну давайте конец в атаку, а, блин, Михал проехал, еще собака, так, давайте все в атаку, Михал, видимо, набирал, как обычно, своих солдат из местных жителей. Поэтому он здесь и оказался. Давайте мне какую-нибудь верховую лошадь. сукин Блин. нет. Сколько человек погибло, вы что смеетесь? Как могло такое произойти? Ладно, так без меня, короче Мы победили Мы Освободили целую кучу людей, кстати, еще причем Тогда давайте я позабираю немного Солдат а, Так, кого бы тут взять? Что-то сильно много стрелков, я смотрю Мне надо хотя бы, кто умел бы драться Пикой, нет, тут, к сожалению, таких не наблюдаю я ну, я даже не знаю, ну, давайте запорожца... запорожских пехотинцев немного еще наберу. А так, в общем-то, я, пожалуй, брать сильно людей немного не буду. Ну, тут вот еще есть голота, в принципе, с пикой. Не, спасибо, все, я, пожалуй, больше никого брать не буду, я возьму побольше стрелков. Просто в следующий раз буду надеяться, что мои будут солдаты хорошо стрелять, более лучше. Так, возьмем какие-то вещички. Вау, какие восточные сапоги, просто модные. По последней моде, наверное, польской. Ну и, короче, опять-таки отступили поляки. Это было несложно победить их. Ладно, гоним в Черкаск. Рыночная площадь. И тут, как обычно, у нас очень много любят мехов. Ребята, местные, местные модники. Плюс они любят глиняную утварь. Ну и продадим давайте вот этот весь мусор, который я успел захватить. Так. Вяленое мясо тоже можно, в принципе, продать. Пенька нет, масла нет. Вот хлеб, как всегда, тут очень дешевый. Краски. Краски, наверное, как всегда, ценится в Азак-Кале, я так понимаю, да? Сейчас мы поедем в ту сторону. Интересно узнать, как там относится к этому. Так, водку, кстати, давайте продадим одну штуку. Ну, или даже, может, несколько. Мы с этого все равно уже получим большую прибыль. Поехали в Азак-Кале. Так, в Азак-Кале что там думают по этому поводу? Они нам готовы еще пороху подкинуть, и мы дадим им краску в размен. Так, еще можно и шерсть отдать, еще краски. А, тут, кстати, изношенный море. Ну, море, кстати, неплохой, поэтому я его оставлю, продавать не буду. Так, масло. Ой, масло, блин, извините. Вяленое мясо. Так, а масло что? Ну, а масло тоже продадим. Слушай, блин, уже сколько оно будет лежать у меня в инвентаре. Так, что-то дешевого, пенька очень дешевая, видим. А также. Ну, в принципе, тут все остальное дорогое. Ладно, поехали на юг. Хотя, подождите, тут еще у меня меха остались. Все меха отдам вам. И все. Поехали теперь дальше на север. Go, let's, let's go. Ну, можно заехать в Черкасск, Может быть, я что-то здесь продам из того, что приобрел. Да нет, тут ничего не продам. То же самое цены получается. Тут только можно приобрести, наверное, так. А, или где я покупал до этого? Я покупал в Изимской крепости, наверное, да. Не в этом городе. Такс, приезжаем. Что тут у нас? Такс, такс, что тут у нас? У нас очень дорогой порох. А, при этом краски не очень дорогие. Я их верну, пожалуй, давайте вам. Ну, изделие из кожи куплю. И поехали куда-нибудь, не знаю, в Черкасс. И мне надо найти все-таки того командующего, которому не нужен. Речь... Ой, Запорожье, которому надо письмо отдать. Едем в ту сторону. Крайство Швеции объявило войну к ханству. <фигеть> Офигеть, что с картой происходит? Карта просто вся перекроена уже. Разве что только у московского царства. Более-менее земли остались те же самые. А вот у, у всех других государств, особенно Запорожьего... Запорожье, Запорожская сечь. У них, по-моему, вообще территории почти не осталось. Всего один-два города. Даже так, наверное, со временем, пока я буду выполнять задание, уже закончится, в принципе, территория у всех государств. Там уже одно государство центральное будет, и все. Ладно, мы едем в тем временем в Черкассы. А, блин, подождите ка зачем я с ним стал говорить? Ты просался, как могу чего? Ну да, я просался, как могу чего, Однако ты сосал... Всосал, точнее, от меня, поэтому... Ты, конечно, не очень могучий воин. Филали... Джалали мне нужен. Джалали, наверное, где-то здесь дерется. Сейчас мы это увидим. А, так. Блин, они там уже все закончили драться. Такс. Нет тут того, кто мне нужен. Давайте-ка поговорим пока просто с местным командующим. Мне надо узнать, где Джалали находится. А, или это подождите-ка. Это, типа, не ваш командующий, видимо. Так, это не ваш командующий, похожий. Нет, запорожское войско. Филон Джалали. Или я просто слепой, наверное. Филон Джалали. Джалали. Я не вижу такого. Прям, А, вот он. Он сейчас... Я не знаю, где он находится. Ну, понятно, он, значит, в плену. Он, значит, в плену. Это, конечно, нехорошо. Потому что я как раз-таки только освободился, а он тут же в плен попал. Хм, ладно, даю давайте-ка здесь изделие из кожи. Также водку продам. Можно еще и специи сюда всучить. И железо, кстати, тоже по хорошей цене пойдет. Так, ну а мяса нет, пенька нет. Шерсть. Шерсть вся пускай уходит. Она мне не нужна. Мне надо бы взять что-нибудь типа масла. да. Масло плюс порох. Бархат нет, не пойдет. Ого! По какой цене тут хлеб продается вот это, да? Вот это золотая жила золотая. Хорошо, так прям. Мне поднакопили. Так, еще давайте-ка я у вас пеньку куплю и еще масло. Ну, можно вино, в принципе, тоже прикупить, потому что оно недорогое сравнительно. Ну и поехали отсюда, тогда в сторону, не знаю, крепости ладыжн, типа. Или типа Братслава, что-нибудь типа такого сейчас найдем. Хотя давайте в курсе. Ну, это сильно близкий город, навряд ли тут будет цены такие нормальные. Ага. Цены здесь как раз таки наоборот. Ого-го, какие неплохие. Так, я уже, блин, разбогател сильно. <France> так, а... Пам -пам -пам. а что еще тут можно продать? Вино, кстати, очень дешевое, надо взять тогда. О, блин, ну, утварь тоже дешевая. Пенька очень дешевая. Ну, особо здесь я на самом деле ничего не куплю, потому что у меня просто навсего того товара, который э, здесь стоит очень хорошо, и его маловато. Тюкльна возьму еще. Пеньку возьму. Шерстяную одежду. Инструменты нет, соль можно было бы еще взять. Ну, давайте в размен на порох. Вот так вот. А, нет, не надо. Снова возврат, блин, у меня уже тут все забито. Ну, я взял шерстяную одежду, да? Вот так вот. И, и так не очень-то и выходит, на самом деле М Да. М -м ну ладно, заплати сколько есть, так и быть Фиг с тобой Пускай тебе будет скидончик а -э Я поговорю насчет шлема, давайте с Цепишем Потому что у нас обычно он в битвах участвует первым номером Так, у него шлем, ну, чуть похуже, все равно Возьмем, давайте-ка заменим а -а Фидот или нет, не Фидот Елисей, иди сюда тоже насчет твоего снаряжения поговорим. Ага, ты не можешь носить, блин. У тебя силы очень мало. Плохо. Это плохо. Так, Ну, поехали тогда в другие города. Поехали, наверное, в сторону, типа, Братслава. Хотя... Хотя поехали в Казакермен. Я что-то боюсь туда ехать, на север. Там меня встретит как милого. Так, я... Ага, я понятно. Я попал опять в засаду. Опять на меня напали какие-то бомжи. Причем уже этих бомжей так много, просто капец, сколько их много. Что-то их прям дофига попалось. Угу, я знал, что это так стоит. Супкин сын. Вот так вот. Получай по своей роже. Спасибо за денежки, спасибо за опыт. Я вообще-то в рыночную площадь хотел пройти. Так, мне надо пеньку продать. Ну, хлеб хотя нет. Цена еще далеко не такая, чтобы для продажи ее использовать. Порох куплю. Куплю также глиняную утварь. Ну и поедем сейчас дальше. Пеньку еще можно допродать. Вот еще можно, в принципе, ино ну отдать им. А хлеб, я насколько помню, хорошо пойдет вот в городе Перекоп. Прямо вот что-то я припоминаю такое. Едем в Перекоп. Что тут у нас по деньгам выйдет сейчас, интересно. А, хлеб. Ну вот такая цена. Она уже стала меньше, видимо, после моих тут похождений. Уже цена уменьшилась значительно. По значительной мере. Так. О, кстати, масло здесь стоит просто каких-то баснословных денег. Да, вот я зря продавал до этого масло. Чувствую. Ну ладно. Фиг с этим маслом. Ну что, еще заработаю столько же денег. Так, я возьму у вас глиняную утвы, давайте и пеньку. И поеду опять на север. Будем дальше прорываться на север. Хотя можно съездить в Бахчисаре, в принципе. Почему бы и нет? Так, что там, бркчисарая у нас? Барчисарай у нас еще меньше стоит глиняный утр, еще меньше стоит порох. А, ну, тут можно хлеб продать частично. Частично пеньку я продам. Ну, точнее, даже полностью, наверное, лучше продать. Соль еще продам вам. И давайте мне вот полностью все глиняный утр, который у вас есть. А, тютюн еще возьму, полотно возьму у вас. Изделие с кожи. Ну и все. Я уже и так все заполнил, отлично. Слушайте, а я там, по-моему, шлем не всем поменял, или я всем поменял шлемы? А, я не смог дать Елисею шлем. Ну, Федота, наверное, тоже не смогу, у него, по-моему, или у него достаточно будет. А у него просто на всего лучше все равно шлем. Ну, а, наверное, Сарабуну точно он не получится отдать, потому что у него там силы... А, не, у него восьмерочка, кстати. Так, я взгляну на твое снаряжение. Дам тебе вот этот шлем. А, или тут даже, тут даже 9 надо, е Ой, уровень у него скоро повысится совсем, можно будет ему наконец-таки передать. А что ему еще прокачать, кстати? У него... А, у него, да, да, да через уровень появится еще интеллекта. Ну, я хотел его добавить теперь хирургии, но ему не получится это сделать, потому что у него просто на всего не хватит интеллекта. Уже там повысился я. После обучения он повысился. Так, кстати, что там у меня с моим э, депозитом? 175 тысяч таллеров у меня уже там находится. То есть, если я сейчас добавлю то, что у меня есть, по сути, после продажи, там, да, получится 25 тысяч, еще подкину сверху 25 тысяч, уже будет 200. То есть, уже за месяц там будет 28 тысяч получаться. То есть, в день примерно почти что по 1000 талеров. Хорошо выходит, ну, по 28 тысяч. Ну, конечно, хочется больше, поэтому если 300 у меня будет, то там чуть больше тысяч талеров в день. Угу. Но я хочу, чтобы у меня там было 300, я бы тем временем воевал бы, получал бы задание, выполнял бы задание, там рос бы мой депозит, рано или поздно я бы закончил выполнять задание, потому что репутация уже бы возросла, так что, ну, мне, в принципе, это не надо. Я приехал бы в Москву и забрал бы там, ну, тысячи, скажем, 500. С этих 500 бы тысячи я бы сделал себе нормальную броню, нормальное оружие, и своим персонажем бы пораздавал бы тоже что-нибудь такое более-менее. И с этой армией бы уже смог бы нормально воевать против поляков и выполнять задание основного сюжета. Ладно, я думаю, что на этом давайте закончим нашу серию. Я не знаю, сколько она длилась, но, по-моему, совсем недолго. Если она вам понравилась, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, оставляйте комментарии. Всем пока, удачи!